Всем привет! С вами Марат, компания Hightech Monolith. Сегодня мы заехали в коттеджный поселок New Paradise. Здесь мы возводим дом в современном стиле. Общая площадь дома составляет 650 метров квадратных. Это двухэтажный монолитный дом. Разработал архитектура этого дома архитектурное бюро ArkSight. Ссылка на них под видео дом соответственно выполняется в современном стиле несущий каркас это монолитный железобетон заполнение стен из газобетона будут монтироваться большие оконные портальные системы плоская кровля мембранная сверху будет на текущий момент у нас происходит устройство монолитного каркаса непосредственно монтаж опалубки и армирование перекрытия первого этажа у нас уже выполнен фундамент и колонны первого этажа. Соответственно, после бетонирования этого этапа мы переходим на второй этаж. У нас там также стены колонны второго этажа и плита покрытия, которая будет завершать комплекс монолитных работ на этом объекте. Архитектура достаточно интересная, современная, так сказать, в стиле хай-тек. Особенностью участка является то, что он находится на берегу реки Сестры. Вот за дорогой находится река Сестра, находится он вот в таком сосновом лесу. Понятно, что здесь вокруг много домовладений, и каждый распоряжается своим участком как хочет. Кто-то вырубает полностью участок, кто-то пытается сохранить какие-то очаги природы которые, возможно, у кого-то проект не позволяет ничего оставить, он все вырубает начисто и засаживает новыми растениями участок. А кто-то, как в этом проекте, вот, э, смог посадить дом на участок так, чтобы сохранить как раз вот эту природу, вот эту красоту у себя на участке. У нас есть э, главное дерево на этом участке, вокруг которого строилась вся архитектура, и ради которого заказчики этого дома, покупали собственно эту землю, это вот эта вот ель, ее диаметр составляет порядка 80 сантиметров, очень здорово, что архитектор на этом объекте отработал эту ситуацию очень грамотно, посадил дом так, чтобы эта ель у нас осталась жива на этом участке, сохранил вот эту вот зону леса, которая ограждает дом от дороги, которая сохраняет вот как раз природу на этом участке, Было очень приятно иметь большие деревья на участке, потому что мы понимаем, что такое дерево растет, я не знаю, 200-300 лет, нам за нашу жизнь, максимум дерево можно вырастить, ну, метров там, ну, тем более сосной метров 5-10, а она вырастет, но это, соответственно, в моменте получить невозможно, поэтому такое дерево сохранить у себя на участке и в целом им потом владеть, и чувствовать, что оно рядом Это, конечно, здорово Здесь как раз архитектор эту задачу решил После выноски мы поняли, что Дом находится немножко близко к еле Мы знаем, что у ели Поверхностная корневая система Очень важно не нарушать эти корни Не засыпать эти корни Для того, чтобы дерево дальше жило Соответственно, после выноски Совместно с архитектором мы обсудили Отодвинули здание чуть-чуть назад Приблизились к задней границе Но выдержали так сказать, плановый, не плановый, требуемый, э, требуемое расстояние от красной линии. И, соответственно, добились как раз результата того, который позволяет сохранить это дерево, не беспокоить и обеспечить его э, жизнь в дальнейшем, после того, как дом построится, и наши заказчики заселятся в него. На самом деле, э, по опыту построенных объектов часто встречается Такие знаковые ситуации На каждом участке Кто-то хочет сохранить подход к берегу Или вид на берег Кто-то хочет сохранить Какой-то вид со склона Или увидеть какую-то конкретную точку У нас были проекты, в которых Был какой-то ну, Был лес перед участком И заказчик хотел, чтобы с окна ему видно Было Финский залив И мы, соответственно, ловили эту точку В рамках этого проекта вот, У заказчика, так сказать, самое главное место участка это дерево вокруг которого строится уже вся архитектура и в целом дальнейший э, быт и ландшафт этого участка но ну, к тому что в каждом объекте и проекте есть вот такое знаковое место э, вокруг которого обрастает вся история дома это к тому что только индивидуальное архитектурное проектирование может решать такие вопросы если взять типовой проект и сюда вписать ну надо будет искать какие-то компромиссы, либо срубить какое-то другое дерево, либо э, близко к нему построиться, либо наоборот уйти далеко, и это дерево не будет уже в том месте, где хотелось бы его видеть. Тут опять же особенностью что является, то что у нас вход в дом находится прямо напротив дерева. Собственно, выходя из этого дома, можно сразу попадать в зону дерева и как бы ну всегда на него смотреть это прям, ну, реально центр притяжения этого места, а, вот, и когда вы обращаетесь там в архитектурное бюро, или, ну, в целом, к частному архитектору, вы можете ставить такую задачу, он ее решает, и, соответственно, ну, можно сохранить, или добиться того, что вы хотите от этого участка, это к вопросу тому, что Ценность архитектора как раз в том, чтобы вашу задачу, вашу проблему он вот решает путем ну, отыгрывания исходной задачи, путем там, правильной планировки дома, путем правильной... Посадки дома на участок. Это очень важно. Всем рекомендуем обращаться к архитекторам, которые решают как раз такие задачи. Архитектор это не просто человек, который там, может нарисовать планировочку там, и сказать сделать там, дом из кирпича там, или оштукатурить. Это все-таки человек, который как бы, под ваш участок, под ваш быт и жизнь решает конкретную задачу. Вот, здесь это как раз задача решена, мы тут немножко откорректировались перед началом работы, но в целом как бы все сейчас хорошо, и в целом э, я считаю, что правильно все здесь получилось, и заказчики заказчик, я думаю, тоже очень этому рад. Сейчас тут происходит процесс монтажа опалубки перекрытия, мы здесь видим вот такие железобетонные пилоны, которые уже залиты. В стандартном конструктиве здесь заложены пилоны шириной 200 мм и разной длины. Длина зависит от, но ну, опять же, отделки Фасада дальнейшая, которая планируется, также от э, где-то нагрузки, которую он будет нести в перспективе, и соответственно под нее подбирается уже сечение общей конструкции. Вот в этой зоне у нас можно увидеть, что опалубка не стоит, у нас опалубка перекрытия стоит в Задний, точнее, ну, в правой части дома, в зоне гаража. Здесь опалубки перекрытия надо мной нет. Но хотя здесь видно, что пилоны есть. Соответственно, это уже теплая часть дома. Здесь в перспективе планируется второй свет, так называемый. После того, как, соответственно, у нас зальется перекрытие, здесь выставятся очередные каркасы, стен и уже зальется перекрытие, в итоге мы получим высокое помещение порядка 6 метров здесь как раз, скорее всего, будет располагаться, ну, как раз общесемейное столовое холл, приемное пространство, гостиная, так можно ее назвать, это зоны в домах, в которых как раз ну, семьи проводят такое общее совместное время, не во всех проектах это встречается ну, как сказать, каждому свое кому-то нравится кому-то нет чуть больше чем полтора месяца мы здесь уже находимся на следующей неделе планируем залить соответственно перекрытие первого этажа ну примерно за два месяца до да, у нас получился первый этаж полноценный. я думаю еще в течение там месяца полутора мы должны монолитный каркас уже зафинишировать на этом объекте и дальше скорее всего будем приступать к заполнению э между монолитным каркасом здесь можно тоже увидеть что у нас нету как таковых сформированных полностью помещений есть только пилоны которые хаотично расположены в этом строении но здесь аналогичная система есть несущий каркас который выполняет задачу э и передачи нагрузки на нижележащие конструкции и будут не несущие перегородки, как раз которые будут выполнять функции ограждения, разделения помещений внутри. Здесь тоже будет газобетон. монолитно-каркасное строительство, как здесь, позволяет параллелить процессы. Ну то есть после бетонирования перекрытия первого этажа и демонтажа опалубки можно уже начинать кладку стен ну и заполнение стен, перегородок первого этажа, не мешая производству работ на втором этаже так строятся многоэтажные здания если кто видел, сначала возводится монолитный каркас там до какого-то этажа после этого уже заходят каменщики начинают как потихонечку их догонять после них заходят окончики, начинают их догонять ну такая история, здесь так как здание всего два этажа но тем не менее э, такими, ну, при такой технологии процессы можно запараллеливать в целом после демонтажа стоек перекрытия можно будет уже увидеть объем этих пространств сейчас сложно оценить Тут и то видно что дом достаточно будет большой дом зеленый вот здесь кстати вот можно тоже посмотреть что скорее всего здесь будут большие окна вот эта растительность на участке сохранится или трансформируется в более так сказать благородные какие-то растения ну и вот э, там Находясь в доме в осеннее там вот время, когда идет дождь или там холодно на улице Будет приятно находиться в теплом пространстве Смотреть на эти кусты и чувствовать себя на природе ну Как раз большие оконные порталы позволяют добиться такого эффекта ну В рамках стандартного строительства, где вставляются небольшие окна Такого эффекта все-таки не создается Ну, с этого объекта все С вами был Марат, Хайтек Monolith ссылка на архитектурную студию арксайт будет под видео всем кому интересно строительство в загородном сегменте подписывайтесь на наш канал пишите вопросы, будем отвечать всем хорошего дня пока